эко, они просто как обычные дети считаются. Ну вот какая-то связь. Кевы считаются. Родовая Породу это обычные дети, потому что там генетический материал матери и отца, значит, они принадлежат роду. Другое дело, что это искусственные существа. Для того, чтобы душа здесь реинкарнировала, она должна пройти определенный путь нормальный путь очищения, нормальный путь консолидации всего опыта да, в кристалл души, то есть это определенный момент. Когда происходит зачатие эко, понятно, что оно происходит вне плана. Да? оно происходит внепланово, то есть душа, душа не подготовлена для такого тела, и поэтому, как правило, если не делается специально, если, скажем так, за женщиной и ее семьей ну, не стоит тот, кто разбирается в деле и помогает им привлечь, притянуть правильную душу, сильную душу, то, скорее всего, душа в эту клетку, то есть в эту зиготу войдет какая упадется. Как происходит притягивание души с астрального плана. На астральном плане находятся только что умершие люди, или фантомы, или сущности мирных Во время соединения клеток мужчины и женщины происходит некий конфликт между двумя родовыми программами. Я уже как-то объясняла эту тему. Образовывается очень мощная воронка на этом конфликте, которая как раз и затягивает душу. Чем выше поднимается воронка, тем на больших пластов информационных она может дойти и оттуда притянуть душу. Соответственно, когда происходит зачатие, это происходит не в страсти, не в любви, это происходит механическим путем. Соответственно, воронка получается очень-очень слаба. единственное, откуда она может притянуть, это с астрального пространства, то есть вот тут вот, вот то, что близко, вот то, что здесь. На астральном плане находится либо только что умершие души 3-4-5 дней, либо Сознание животных, либо сущности нижних миров. Обычно такие информационные структуры и являются душами для тех, кто начинает через Опять же, если за тобой кто-то не стоит, например, женщина идет на эко и приходит к Регине своего рода. А Регина попадает в кое-какие способности. И говорит, я вот так вот, ну не получается естественным путем, я вот так вот. Душа притягивается нормально. В определенное время, в определенном месте. По крайней мере, статистика моя изучения экошных детей, она, к величайшему сожалению, показывает, что на 9 человек, на 10 человек, 9 у нас идут вот с такими простенькими душами, идущими на первое и первое воплощение. Только одна более линия. Тем более, что ЭКО часто делается, две яйцеклетки подсаживаются, очень много двойничков, близняшечек рождается. Да? Вот, и поэтому бывает так: один ничего, а второй похрамывает, То есть, ну, всякие ситуации бывают. То, что неестественным путем произошло, оно всегда потенциально может иметь дефект. Может не иметь, но может иметь. Может иметь. Общего затухания интеллекта это, конечно, не сильно видно, но тем не менее следует об этом помнить. В нашем мире каждому человеку место есть, в том числе и вновь и новорожденным Просто дети ЭКО, они, как правило, настолько душевно и духовно, информационно бедны, что им в жизни приходится очень тяжело не старые души, это очень-очень-очень молодые души. Или не успевшие освободиться от предыдущих воспоминаний жизни, и эти воспоминания потом вылезают не совсем приятными у них психическими и психологическими особенностями сознания. Очень Я страшно. Знаю, что такое Это mm. именно когда идет вот две клетки соединять, mm. то есть не mm. гормональная терапия женщин, потому что сейчас еще такое вот есть. Да. Нет, гормональная терапия это, как раз, это совсем другое. Это подстегивание организма женщины mm. все-таки mm. войти mm. в конфликт с программой мужчины. <laughs> и когда они в этот конфликт входят, тогда и образовывается вот это ворота. Это Женская позиция, неактивная мужская позиция, она просто не дает возможности этого, там вся суть, вся, весь пик в конфликте. Родовая программа матери, родовая программа отца. Две клетки, они соединяются друг с другом, образуют конфликт. Если конфликта нет, они никого не притянут. Зачатие не произошло. Если конфликт есть, воронка там до небес. однозначно кого-нибудь да Поэтому очень сильные души, да, они воплощаются обычно в очень. Сложных отношениях мамы и папы. Очень сложно. То есть как раз и на большой любви может быть и на больших отрицательных угу. эмоциях. Совершенно верно. Совершенно верно.